Всем привет, меня зовут Алексей Кудрицкий и сегодня мы с вами поговорим о национализме. Эта тема уже не раз плывала в роликах Полиграфа и уже была анонсирована серия роликов о национализме, которую обещал начать Компаньер Ре. Вот мы с вами тоже начнем сейчас серию роликов о истории белорусского национализма. И если Компаньера будет говорить о том, что начиналось с 80-х годов, с перестройки и до настоящего времени, то мы поговорим с вами о происхождении само, самого понятия «белорусский народ», о том, как оно появилось и как оно привело к образованию первого белорусского государства. И, собственно, также захватим небольшой период после него, когда белорусская нация была окончательно сформирована. Для начала необходимо ответить, отметить что такое нация? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Эрнест Ринан в конце 19 века давал такое определение нации. Нация — это ежедневный плебисцит. То есть он определял нацию как нечто, что э, выходит из ежедневного соглашения определенной общности с тем, что они принадлежат какой-то нации. То есть если каждый день человек просыпается и дает себе ответ на вопрос, к какой нации он принадлежит, э, Например, сегодня он просыпается и говорит, что я русский, завтра он может проснуться и понять, что нет, он русским не является, он является белорусом. Или наоборот. В принципе, этот подход можно найти некоторые эпизоды реализации этого подхода как раз в белорусском национальном движении, когда некоторые его представители, например, Ивановский, который был деятелем белорусского национального движения, он представил, он все время считал себя, ну, его, в его семье считали себя поляками, а он уже потом примкнул к белорусскому национальному движению и стал считать себя белорусом. Карл Реннер указывал на сходство национальности и религии. Указывая, что как и в отношении религии, так и в отношении национализма, принадлежности к какой-либо национальности, в совершеннолетнем возрасте ответ на этот вопрос дают сами граждане, а в несовершеннолетнем возрасте дают их официальные представители, то есть родители. Ребенок, рождаясь, он еще не знает, православный он католик или, может быть, иудей, вот, но его крестят по тому обычаю, который принят в семье. Точно так же и человек, который рождается в семье, например, белорусов, он идет в школу, и если родители с ним говорили на эту тему, он определяет себя как белорус. Но затем, вы, уже будучи взрослым, он может изменить свою национальную идентификацию, если он решит, что в некотором роде он является представителем другой национальности так далее. Ну, необходимо, наверное, дать и то определение, которое дал Иосиф Сталин в своей знаменитой работе «Марксизм и национальные вопросы», которое, собственно, вошло во все учебники. Сталин говорил о том, что нации — это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и духовного склада, проявившаяся в общности культуры. То есть он исходил из какого-то ряда признаков, а центральным определял культуру. В принципе, этот подход является не определяющим, но, скажем так, в современных теориях, которые приняты в отношении нации и национализма, именно момент культуры, на него обращается наибольшее внимание. Но если мы говорим про современные концепции национализма, то нужно обратить внимание на Хопсбаума, который говорил о том, что рассматривать вопрос нации в отрыве от рассмотрения вопроса национализм, то есть исследуя националистические движения нельзя. Вот. Так как националистические движения, если мы будем рассматривать, мы, мы будем рассматривать нацию в ее замысле, а если мы будем рассматривать нацию как таковую, мы будем рассматривать ее апостер... апостериори, то есть уже после того, как она сформировалась. И здесь, собственно, мы... Uh, говорим, что эту идею, также, эту идею также поддерживал и Эрнест Гель, uh, Гелнер, и uh, Бенедикт Андерсон и прочие, uh, которые, условно говоря, можно объединить под uh, такой маркой, как конструктивистские теории нации. И говоря о конструктивистской теории нации, стоит отметить о конструктивистских теориях нации, наверное, так будет точнее, необходимо зафиксировать такие понятия, как воображаемое сообщество, изобретение традиции, и зафиксировать как принцип то, что нация является конструктом. То есть сейчас в классической историографии в принципе в сознании Обывателей и людей, которые не так сильно интересовались этой темой, представляется такая дихотомия. Сначала формируется нация, затем формируется национальное движение и, национальный и актуализируется национальный вопрос. Здесь, собственно, представители конструктивистской теории нации они решили воспользоваться тем, что очень любит говорить жижик opposite is true. Вот. И, то есть вдруг следствие является причиной этого, и поставили вопрос вверх, дном, и тем самым сказали, что на самом деле именно национальные движения начали формировать понятие нации и определять, что является нации как таковой. И прежде чем мы будем говорить о нациях, вот, необходимо собственно поговорить о том, что же было до индустриальной эпохи, что собственно было до того, как нации стали формироваться. Здесь стоит как бы сделать оговорку, что все представители конструктивистской теории нации считают, что нации это исключительно плод модерна, плод индустриальных Обществ. Собственно, если мы будем говорить об аграрных обществах в доиндустриальную эпоху, то они не знали ни понятия национализма, ни понятия наций. Были какие-то этнические группы, само собой были языки. Само собой, они понимали, что вот те люди, которые говорят с нами на одном языке, они нам ближе, чем те люди, которые говорят с нами на другом языке, формировалась какая-то общность и так далее. Но, тем не менее, это не было национализмом в современном смысле, это не походило на национализм вообще, и в рамках государства это тем более никак не напоминало то, что, собственно, в индустриальную эпоху называли национализмом. И здесь в качестве примера мы вернемся в, на территорию Беларуси, поговорим о Великом княжестве Литовском. То Великое княжество Литовское было до, довольно большим государством в Восточной Европе в отдельные периоды своего времени, которое в себя включало такие этнические группы, как э, литовцы, белорусы, укра... ну те, которые потом стали э, литовцами, белорусами, украинцами, а также на территории Великого княжества Литовского проживали татары и евреи. Собственно, ни о каком национальном движении в Великом княжестве Литовском мы говорить не можем, а исходя из характера способа производства в Великом княжестве Литовском и исходя из тех этнографических данных, которые есть, мы можем говорить о том, что население этих территорий определяло себя скорее по религиозному принципу, то есть религиозные, по религиозному и по социальному признаку. То есть крестьянин, например, прекрасно понимал, что он не является шляхтичем. И крестьянин прекрасно понимал, что он является, например, православным или что он является католиком. Но в то же время, если у крестьянина в середине 15 века или в середине 16 века спросить, кем он является по национальности, скорее всего, он бы не понял вопрос. Даже если задать ему вопрос, а если задать ему вопрос в э, форме «Кто ты есть?», вот, то он э, ответил на него, скорее всего, сославшись именно на свою религиозную принадлежность. То есть я являюсь православным или исходя из своей географической принадлежности. То есть я тутейший, я здешний. И, собственно, эта традиция, она сохранялась довольно долго, еще во время переписи во Второй Польской Республике, которая существовала в межвоенное время. Очень большой процент белорусов, живших, например, на Полесье или на территории Западной Беларуси вообще, отвечали на вопрос о своей национальности, как мы здешние, мы тутайшие. И, собственно, в полеском воеводстве, например, доля таких составляла 44%. процента. И что интереснее, вопрос о национальности, он, если большинство населения было к нему индифферентно, вопрос национальности, принадлежности к какой-то этнической группе или исторической группе, он не был индифферентен э, правящим слоям, но он также имел мало общего именно с национализмом как таковым. То есть, э, довольно популярной идеей именно в Великом княжестве Литовском и в Речи Посполитой была идея сарматизма, э, И она является, собственно, таким отражением социального расслоения в этом государстве. Э, то есть, э, ну, если говорить про это подробнее, что шляхта, правящий слой в Великом княжестве Литовском, отказывался признавать себя принадлежным к той же, к той же этнической группе, что и э, угнетённая часть населения. Они считали себя происходящими от сарматов древнего племени, жившего на территории Восточной Европы, а некоторые шли еще дальше, то есть, например, в той же хронике баховца, э, пытаясь аргументировать свое древнее происхождение, э, Род Шляхты, княжеский род и так далее, он велся вообще от римских патрициев. Там была красивая легенда о том, как родственник императора Нерона, спасаясь от Атилы, сбежал на территорию Литвы и, собственно, осел там и основал Литовское государство. Собственно, как мы видим, ни в одной, ни в другой идее места, собственно, тем этническим группам, которые составляли абсолютное большинство населения, что Великого княжества Литовского, что, например, Королевства Польского, не было. То есть правящий слой считал себя отдельным народом от угнетенного. И у нас... Появляется индустриальная эпоха, появляется международный рынок, начинает трансформироваться общество, вносится разделение труда. И здесь Эрнест Геллер прямо и говорит, корни национализма в определенном типе разделения труда, очень сложном и к тому же беспредельно изменчивом. Индустриальное общество привело к развитию границ между отдельными слоями общества. И, ну, собственно, понять это несложно. Достаточно просто попытаться ответить на вопрос, где э, кончается верхний низший класс и начинается низший-средний класс. Э, любой человек, который попробует дать на это ответ, он будет вносить какие-то умозрительные заключения. То есть какой-то четкой э, иерархизации, в отличие, например, от той, которая существовала в средневековом обществе, когда даже на уровне, на уровне законов и даже на уровне внешнего вида было понятно, кто к какому классу общества принадлежит. В индустриальную эпоху это все нивелируется, да неравенство сохранялось, но его но границы между отдельными группами они размываются. И второй факт, который приводит к образованию нации, это индустриальное общество, которое приводит к унификации системы образования. Появляется всеобщая система образования, начинают массово появляться школы, и в этих школах уже начинается преподавание вести на каком-то варианте из языков. То есть, если мы говорим о средневековье, мы не можем говорить о понятии, всеобщего языка, языка, на котором говорит, например, все население какого-то королевства, потому что а, все эти языки были раздроблены на большое количество диалектов. Вот. И а, затем, впоследствии, уже благодаря системе образования, а также благодаря появлению печатного Слово благодаря появлению газет, романов и так далее, начинает появляться литературный язык, который нормализует, берет за основу один из существующих диалектов, нормализует его, образует правила, и это начинает преподаваться в школах. Собственно, у нас появляется большое количество людей, которые получают образование на определенном языке. Вот И которые начинают в том числе изучать историю своего края и так далее. И э, здесь, если мы говорим о национализме, здесь стоит говорить о том, что конструктивисты выделяли несколько типов возникновения национализма. Первый — это национализм имперский, то есть э, национализм, который возникает вокруг... Э, внутри какой-то конкретной империи, которая не базируется на каких-то этнических признаках или так далее, просто постулируется о том, что все граждане какого-то государства являются одновременно и членами какой-то нации. В иностранных языках это, кстати, очень хорошо заметно, где, собственно, слово nation, например, в английском языке, может означать как нацию, то есть как переводится как а, то, что у нас означает «нация», то есть в каком-то этническом смысле, так и «nation» в качестве государства. Там и есть, ну, могут употреблять и «nation», и «nation state», например. А, собственно, и в испанском то же самое, и, собственно, это рождает некоторые проблемы, например, при переводах. А, но если мы говорим о другом типе а, национализмов, которые возникают в это время, то это национализм, который начинает формироваться у тех народов, которые являются частью империи, которые отказываются. Империя, например, не хочет такой эгалитарный способ формирования нации, который был принят, например, после Французской революции принимать, и они хотят... Берут за основу какую-то одну группу или наоборот отказываются от этого и тем самым предоставляют возможность другим национальным движениям начинать формирование этого всего. Чаще всего это возникает опять же на основе литературы и периодики, но об этом мы поговорим позднее. Кстати, довольно интересный был пример, который Гелнер приводил в своей книжке «Нации и национализм» про... Империю-мегаломанию и страну-уританию, которая внутри нее. Гелнер проводит такой мысленный эксперимент о том, что существует большая империя, внутри которой есть маленькая страна со своим населением. Население преимущественно аграрное и со всеми выходящими из этого последствиями, но в империи начинается индустриализация, при этом огромный рост населения идет именно в деревнях, и чтобы как-то себя обеспечить, часть рулетанцев начинают перебираться в города, но из-за того, что у них нету каких-то знаний языками голоманцев, из-за того, что они просто бедные, потому что деревня она всегда была беднее, чем город. Они начинают скапливаться в отдельных кварталах этого города, а отдельные рулетанцы через, например, систему образования, которую дают религиозные учреждения, церковь, например, они получают это образование. Вот, и для них различия между рулетанцами и мегломанцами становятся очень сильными, и они начинают задавать себе вопрос, почему, собственно, руританцы находятся в данном государстве в более худших условиях, чем, например, мегаломанцы. И они начинают кодифицировать, то есть фактически создавать литературный язык у руританцев, начинают формировать движение, которое будет разделять их идеи, и тем самым впоследствии при определенном стечении обстоятельств это движение может добиться признание и тем самым формирование какой-то национальной автономии внутри мегаломании или даже независимой Р Руританской республики. Ну и там дальше у него различные э, есть примеры о том, что в этом государстве может начаться социалистическая революция, которая э, может привести к образованию Руританской социалистической республики, но буржуазия из этой Руритании, она уже откажется именно от такого эгалитарного определения о том, что э, Каждый руританец — это он брат друг другу и друг, и вместо того, чтобы поддержать стремление руританцев к свободе, они эту свободу как раз-таки и подавят. И, собственно, если мы говорим о нациях, необходимо также ответить на вопрос, собственно, как каждый человек понимает, что такое нация, почему они себя к нации относят, и что такое нация именно не в метафизическом смысле, а в э, каком-то реальном смысле. Здесь, кстати, очень уместная будет цитата Маркса о том, что идея, которая владевает э, массами, она становится реальностью. И, собственно, в этом и полегает э, основа идей конструктивистов. Собственно, здесь э, стоит сказать про Бенедикта Андерсона и его воображаемых сообществах. Бенедикт Андерсон написал книгу, которая так и называется «Воображаемое сообщество», основная идея которой в том, что э, раз, распространение периодической печати, распространение литературы и так далее приводит к тому, э, к формированию неявных социальных связей между отдельными группами, которые являются э, в большинстве своем воображаемыми. То есть он определял это так. Э, воображаемым сообществом является любое сообщество, э, каждому представителю которых мы не можем пожать руки, даже если зададимся такой целью. То есть это такое сообщество, которое ощущает свое единство, но при этом этого единства в реальности нет. Он описывает это, как у нас появляется печатный пресс, распространяется литература, появляются газеты и формируется как круг авторов, которые, собственно, пишут которые пишут какие-то произведения, например, те же романы или пишут какие-то статьи в газету, и формируется круг читателей, которые эти книги читают или эти же газеты читают. И тем самым они начинают восп... воспринимать те события, которые происходят в рамках данной газеты или в рамках данных книг, как что-то, что касается и их в том числе. То есть... Если мы Он приводит пример там из Германии, например. Что если мы возьмем какого-нибудь бюргера из Тюрингии и бюргера из Саксонии, то между ними, если так посмотреть, нет ничего общего. Они могут даже жить в разных государствах. Но появление печатного пресса и распространение собственной литературы привело к тому, что из-за общности языка они смогли... Читать друг о друге и тем самым начинать уже интересоваться о том, что происходит на их территории, что с ними, собственно, происходит. И кстати, здесь можно сделать такую отсылочку, что в настоящее время таким воображаемым сообществом вполне себе может являться и такой советский народ, потому что даже ну, условно советский народ, потому что даже. Сейчас, спустя 30 лет, многие продолжают интересоваться о том, что происходит за границей, уже реально за границей, например, в той же России или в той же Украине, хотя на самом деле это уже как и разные государства, и разные правовые системы, и то, что происходит, например, в Владивостоке или в Уфе, для белорусов на самом деле может практически не иметь никаких последствий, но тем не менее, когда... Они это смотрят, или когда смотрят телевидение, или когда читают газеты, они начинают это воспринимать, что вот наши, наши выиграли, наши что-то построили, или просто воспринимать это как что-то, что входит в их общее пространство. А, собственно говоря, уже далее не останавливаться, будем не останавливаться на воображаемых сообществах, а пойдем дальше. Необходимо также предложить и концепт Эриха Хобсбаума, который говорил об изобретении традиции. Вот, Эрих Хобсбаум выдвинул довольно интересную идею о том, что а, некоторые вещи, которые подаются как традиции, как что-то незыблемое, как что-то вечное, которое передается из поколения в поколение, здесь он проводит... А, такую э, разделение между традицией и обычаями. Обычаи по Хабсбалму, они могут видоизменяться, а традиции подаются как неизменные. Вот. Они на самом деле не являются таковыми, и более того, они являются сконструированными. Э, то есть... Э, в определенном этапе в общественный дискурс, в общественное сознание начинало внедряться мысль или популяризироваться эта мысль, тут кому как удобно, это как бы не заговор австрийского генштаба, вот. о том, что вот это является, например, традицией белорусов. То есть достаточно, например, подумать о том, что вот недавно слышал по телевидению о том, что Ефросинья Полоцкая является небесной заступницей Беларуси. Вот. Или что крамбамбуля это традиционный белорусский напиток и так далее. То есть, если мы обратимся к исследователю, мы увидим, что... Крамбамбуля на самом деле не являлась традиционным белорусским напитком, потому что большинство белорусского населения пило совсем другие напитки в это время. Но, тем не менее, определенной частью общества, другой части общества, была сформирована такая традиция. Если мы говорим о что-то традиционном белорусском алкогольном напитке, мы подаем крамбамбулю. Хотя на самом деле, с исторической точки зрения, это не так. И, собственно... Мы поговорили о воображаемых сообществах, мы поговорили об изобретении традиции, мы поговорили о том, что, собственно, нации, как, собственно, подают это представители конструктивистской теории нации, являются изобретенными. То есть, они, являют, они формируются какой-то группа людей, которая начинает формулировать вот саму идею этой нации. У нее есть какие-то объективные предпосылки, то есть, ну, как минимум общность языка или общность территории или общность какой-то культуры и так далее, но формализует но это, ну, какая-то... Группа интеллигенции, которая озаботилась именно этим вопросом. И, собственно, с этой точки зрения, мы попробуем рассмотреть, как, собственно, понятие Беларусь появилось в контексте, как, собственно, оно приобрело популярность сначала в кругах белорусской интеллигенции. Вот, к ругах образованной части белорусского общества и как затем они попробовали сформировать белорусское национальное движение, которое бы привело к образованию автономного или независимого белорусского государства. Спасибо.